Пришла посылочка. Заказывал мышку Bluetooth, Bluetooth мышку и USB. Ну, короче, Bluetooth и USB. -мышка. Ссылка будет, ссылка будет под видео. Сейчас посмотрим. Аккумуляторная батарейка должна быть. Потом вот такая вот. по отзывам вроде ничего будем пользоваться так вот зарядка USB аккумулятора как раз можно будет проверить присоединив к телефону короче здесь переключатель 2.5 ГГц Bluetooth 5.0, Bluetooth 4.0 И включение Получается Зеленый 5.0 Синий 4.0 Красный 2.4 хм, Прикольно Ага Типа без клика Нет щелчка Типа тихая Да, мягенькие нажатия и USB зарядка. И работает, по-моему, тоже от провода. Но ну, это провод жесткий, не годится. Так, ну. Здесь магнитом держится. Потому что вот потащил. Смотрите. короче не выпадет прикольно